И сейчас с вами ее посмотрим как она это сделает сейчас я вам включу ее слышно вам напишите Угу, поставлю паузу, вы знаете, я э, боюсь подолгу слушать, слушать что-то с Ютуба артистов, потому что у меня был случай, меня Ютуб э, заблокировал, когда я голос долго сидела, смотрела. Но смотрите, вот если сравнивать с, с Адель, да, эту песню, всем она известна, все ее э, знают, э, лобода ее поет в своей вот этой манере. Многие называют ее блеющий да, манерой и так далее. Но реально она вот. Очень много используют вибрато, но для меня это уже вот на грани, знаете, еще чуть-чуть, и можно назвать это на самом деле козлята. Вот, то есть очень такой дрожащий голос и мягкая подача. То есть у Адель а, идет сильная атака, да, то здесь Лобода все размазывает. Она поет, ну, как бы, в своем, абсолютно в своем стиле, в своей манере. Вы знаете, она даже немножечко как бы субтон использует, да, чуть-чуть вот дает воздух, делает смягчение, смягчение звука. Вот здесь четкий субтон был. То есть она прям реально на очень мягкой позиции, абсолютная противоположность, абсолютная противоположность исполнению «Адель». Ну и здесь выходит из положения, совершенно себе облегчает задачу, да, то есть типа они там переделали, да, аранжировку, какой-то идет речитатив, она даже не поет, как бы, знаете, подготавливается к припеву. Ну да, вот все это продолжается. Но здесь, вы знаете, она неплохо, неплохо спела, по-моему, даже занизили они эту песню, но не суть. Но она посылает звук, звук на твердое небо и очень его хорошо собирает в одну точку. То есть к вопросу о том, что да, у Лободы не супер какой-то крутой, сильный, мощный голос. Но она им умеет пользоваться. Она нашла свою манеру пения. Да. Тоже заметьте, что есть очень много артистов, мы сегодня посмотрим, да, которые, ну, крутые, прям вокалисты, да, вот они прям все там приемы, все круто поют, но почему-то мы про них мало что знаем. и почему-то да они не становятся супер Потому что вот ну, нет своей какой-то да, вот этой манеры и изюминки. Конечно, здесь нет мощи, да, вот этой Аделевской, вот этого голоса, но спета, вы знаете, неплохо. Ну, я бы сказала так, не позорно. Спета нормально, достойно на стиле лободы. То есть я, когда, вы знаете, увидела это видео в интернете, думаю, господи, там, наверное, какой-нибудь ужас ужасный. Но нет, вы знаете, вот... Да. В целом... В целом все так достаточно неплохо прозвучало.